Как же мы будем решать эту систему уравнений? Если мы обратим внимание, здесь уже не будет того, что мы встречали многократно до этого. То есть здесь не будет уравнений с одним неизвестным, с которым мы можем сразу найти. Вот нигде нету ни одного уравнения, в котором бы существовало только одно неизвестное, то есть которое бы мы могли решить сразу. Более того, если вы присмотритесь, нигде здесь нет уравнений, по крайней мере мне на глаза не бросается, где есть система из двух уравнений с двумя неизвестными. И даже нету системы из трех уравнений с тремя неизвестными. То есть это будет достаточно тяжело для ручного счета. И тогда мы сделаем то, что уже делали до этого в некоторых задачах. Мы будем решать эту систему, используя матричные уравнения АХ. Равняется b, где x это у нас что? Матрица неизвестных, x1, x2 и так далее, xn. <как> В нашем случае n равно 9. Где a это матрица чего? Коэффициентов a1, 1, a 1 и так далее. a9, 1, a 99 То есть матрица вот, состоящая из вот такого количества элементов и B это матрица свободных членов то есть B это матрица столбец B1, B2 и так далее B9 давайте выпишем эту матрицу всегда составляйте с столбца неизвестных в принципе я с этого и начал решение задачи когда написал что нам нужно найти то есть вот они раз два три 4 5 шесть семь восемь плюс 9 неизвестное. в таком порядке ну давайте мы их выпишем то есть мой э -э -э столбец неизвестных выглядит так x это x a это мой x1 y а x b мой x3 y это x4 далее что у меня xcp по, ну, по алфаиту я здесь x, y, c, то есть xd, yd и что? r, e. Теперь составляем матрицу свободных членов. Начинаем с первого уравнения. xa у меня есть. Коэффициент 1. Значит, выписываем. Значит, Здесь у меня будут, соответственно, коэффициенты. Итак, здесь у меня первое уравнение коэффициента. Значит, xa было 1. Далее, что ya не было, y... xb не было, yb не было, xc было. И там коэффициент тоже был перед xb. Множитель не стоит, значит, здесь множитель единица. То есть, вот у меня здесь нету множителя, значит, множитель единица. То есть, это у меня будет... Единица. Все остальные неизвестные какие-то у меня. yc не было. xd не было. yd не было. И re тоже не было. Это вот мое уравнение. Давайте чуть увеличим. Ну, кстати говоря, можно сразу составить, что для b в этом уравнении нулевой элемент стоит. Я не уверен, что я так хорошо вернул Здесь Давайте чуть наоборот вот так делаем Для b первое уравнение 0. Далее. Теперь следующее уравнение второе. Вот оно y, y_c и r_e все с коэффициентом 1, других неизвестных нету и свободный член тоже 0. То есть свободный член можем выписать 0 сразу и забыть о нем. А здесь что было? x все нули, 0, 0 y_a было. Уб не было, x, x и все 0, xc не было, yc не было, xd не было, yd было 1 и rge было 1. Так оно было. x, ya, yc и rge. А, нет, не так оно было. ya, yc. ya второе, yc у меня 6. Вот здесь вот единица. А вот здесь вот 0 и rge. Далее третье уравнение xA минус 3 y 7 и РЕ 2. Ха минус 3, YA7, РЕ 2. Все остальные, сколько их 6 равны нулю коэффициенты. Свободный член там был. Чему равен минус m. То есть здесь мы запишем минус m. далее четвертое уравнение четвертое уравнение xc коэффициент перед ним минус 1 xd1 все остальные равны 0. xc это у меня какое раз два 3 4 5 то есть здесь у меня будет 4 0 2, 3 4 5 будет минус 1 далее y c 0 xd было у меня а чего она была 1, по-моему. Да, Они же там да, в уровне входят. 1 с знаком плюс-минус 1. Остальные 0. И здесь свободный член тоже 0. Итак. CD. Следующее. Минус YC плюс YD плюс P2. Но плюс P2 это превращается в минус P2 свободный член. Напоминаю, как я это определяю. Я просто... Повторяю, это у меня известное, то есть известное число. Я его переношу направо от знака равенства. То есть получается минус P2. Свободный член. Там у меня минус P2. И здесь остается минус YC плюс YD. Минус YC это какое у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шестое. Значит пять нулей перед ним. Минус YC. И здесь у меня соответственно будет YD. 0, 1, 0. Ну и, наконец, уравнение моментов CD. Это что у меня? Это у меня было минус, стало плюс. Да? Значит, плюс 1XC, плюс 10YC и свободный плюс 10P2. Свободный, значит, 10P2. 10P2. А здесь у меня значит, плюс XC, вот оно, и плюс 10YC. Плюс 1 и плюс 10 xc что? yc. Ага. xc у меня было 1, 2, 3, 4, 5. То есть 4 нуля. И здесь плюс 1, а здесь 10. И дальше у меня нули. xc yc мы вписали. Да, осталось вот эта система. Вот эти три уравнения. Выписываем их. Значит, xb Плюс, хд минус и п1 60 с плюсом свободно чилим. Значит, п1 косинус 60. п1 косинус 60 градусов. И, соответственно, что дальше? xb плюс 1 и, и вот хb плюс 1, хд минус 1 xb это у меня третья, значит два нуля, плюс один. А xd у меня, раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмое, шесть, минус один, и там два нуля. Так, здесь у нас что, yb плюс один, yd минус один, re минус один, Плюс P1 синус 60 плюс Q. Значит, начнем со свободного опять. Плюс P1 синус 60 плюс Q. P1 синус 60 градусов плюс Q. И здесь у меня будет, соответственно, давайте продлим эту штуку. Здесь у меня будет сколько? Yb1, Yd минус 1, RE минус 1. Yb. -1. Это четвертое, три нуля, раз на один, yd это у меня раз на минус один, и re тоже минус один. И re тоже что минус один, да, правильно, правильно, минус один, минус один. Здесь значит yd минус два, re плюс шесть. А и свободные, значит, это что? Q минус 6, P1, синус 60. Q минус 6, P1, синус 60 градусов. Все, матрицу столбец свободных мы записали. Осталось записать только вот эту строку коэффициентов. Минус 2YD плюс 6RE. Минус 2YD. Это у меня вот оно. Минус 2 и плюс 6RE. Остальные, значит, 9 раз, 2, 3, 4, 6, 7. Всего 9. Итак, вот мы записали матрицу столбец неизвестных. Матрицу коэффициентов из 9 умножить на 9, 81 коэффициента. И матрицу столбец свободных членов из 9 э, числовых значений известных. И в принципе мы уже готовы решить эту задачу. То есть определить вот эти 9 неизвестных. Но об этом давайте в следующем видеофрагменте.